Сколько ты ехал? 3-4 дня. Он там весь прыгает, бегает, как собака. Опять. Yes. Он выходит и свой нос везде сует. Назначил им стрелку. Греюсь, двигатель сдохнет, я думаю. Ребята, посмотрите, какие красивые горы. Красные. Как вам? Извините за то, что у меня лобовое стекло. Во-первых, треснутое, но я его заменю в этот раз уже, отдам когда трак. Во-вторых, грязная, но просто негде было помыть. Кайф, правда? Давно здесь не ездил, а раньше я в том числе и во Флориду ездил, когда жил в Калифорнии из Сакраменто по этой дороге тоже. Но там, смотрите, какие-то водные гонки. Это турбаза несколько домов, а это прям село целое, смотрите. Это даже кемпинг, смотрите. Там автодома стоят, и люди кайфуют просто. Ребята, в общем, дело такое, гидравлика, видите, зад не хочет поднимать, не справляется, а здесь она села. Очень низкие трубы, ни вперед, ни назад не едет, все, трубами задевает. Поэтому что делаем? Правильно, берем домкрат и поддомкрачиваем. Ну вот, ребят, должно получиться. Поехали пробовать. такой трамплин. Здесь провод сломался, но ничего страшного. град пригодился. Добрались, ребят, до корвета. Офигеть, тут у деда, смотрите, сколько всяких разных тач корвет собирает, походу. Хамер. Фух, наконец-то достал. Вот это жара, блин, невозможно. я Окей? Okay. Beautiful. Thank you. Yeah, nice. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Thank you. Офигеть, блин. Вот это этом я физкультуру, ребят, сейчас было. Как будто в спортзале побегал. Жара, блин. Слушайте, ну здесь прям, конечно, такой климат ужасный. В Майами он намного приятнее, потому что влажный. А здесь? Ну, может, тоже влажный, недостаточно. Что здесь? Трак, что ли, чей какие-то? Как одинаковые домики у всех. И у всех обязательно, но не у всех, но. Через одного практически есть какой-то водный транспорт Здесь какая-то речушка рядом идет В общем, ладно, все нормально Сейчас надо будет аккуратно Видите, она очень низкая, очень А я это не учел Выхлопная система новая стоит Поэтому Вот так американцы ездят Просто едут, едут, раз, остановятся, что-то увидят и остановится. Из-за этого пробки образуются Просто женщина ехала, ехал, дай-ка я приторможу говорит. Ладно, сейчас загоняем, вот смотрите Видите, ну... насколько она низкая А я этого не знал так что сейчас буду загонять на рампу, а потом вот так вот в горизонтальном положении поднимать Ну все, вот так вот потихонечку поднимаем в горизонтальном положении Видите, сколько разных инструментов мне понадобилось Поэтому это, конечно, с собой все нужно возить Всякие разные подложки, деревяшечки маленькие и так далее, и так далее Следующее выгружаем, ребят, вот это комары, которые брали недавно Поедем туда теперь Блин, ребят, я опять в эту ловушку попал Начал заезжать, у меня та часть немножко опустилась, я цепи не поставил. Гидравлика чуть просела. А, опять съехал. Но ну, страшного ничего нет. Ну просто потребуется чуть-чуть физкультуры. Ну ладно, в принципе, хорошо даже. Что, засиделся слишком много, надо физкультурой позаниматься. Правильно, ребят? Поленился, сразу цепи не поставил. А теперь двойную работу выполняю, ребят. Понятно? Снова съезжаем и уже с цепями загоняем по новой. Ребята, вот примерно вот так сразу нужно было сделать. Калифорния. Здесь я раньше ездил каждую неделю, когда жил в Сакраменто. Я ездил до Лос-Анджелеса, Сакраменто, Сакраменто, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско, все ближайшие города. Давно я здесь не был. Ребят, сегодня у меня более-менее свободный день, потому что сегодня воскресенье. Комара единственное нужно отдать. И завтра в Лос-Анджелесе утром в понедельник уже отдаю Бонтьяго. Бонтьяго отдаю. И, соответственно, еду в Сакраменто. Я думаю, что во вторник или в среду уже буду там. Отдаю трак на ремонт, а сам вылетаю на Гавайи. Но все вещи остались у меня дома, в Майами. Поэтому я вот зашел в магазин, себе что-то приобретаю. Вот кроссы, например, нашел, мне понравились. Почему-то красного цвета башмаки вот такие, вот шлепанцы для океана на шлепанцы. Как я вам говорил, уже у меня какая-то болезнь по обуви. Я очень люблю обувь разную всякую. Может быть джинсы, не знаю, на вечер, если вдруг куда-то выйду. И шорты. И портфель, куда я все сложу, и можно в принципе вылетать. Как вам идея? Нормально? Короче, ребята, полную сумку набрал. В том числе я там взял кучу обуви всякой разной. Шорты, сланцы, новые майки, джинсы. Уже предвещаю, ребята, свое путешествие. Прекрасное настроение. Красота. Вот, ребят, смотрите, какая мадам сидит. Бездомная, но, видимо, в салон красоты ходит. Огромные у нее, я не знаю, вам не видно, наверное, огромные ресницы наклеенные. Такая вот у нее тележечка имеется. Все самое важное, все самое нужное с собой всегда. Тепло на улице, поэтому трубы искать, какие-то подвалы, подъезды не приходится. Где захотел, там села, и уснул. Тоже свобода, ребят, тоже вот такая форма свободы. Вау, а какая у нее интересная панамка из, из цветов. Какие-то цветочки она ставила туда. И в грудь вставила какие-то дряпки. Так, ребят, выгружаем комару. Для этого опять снова Бентли выгрузили, но уже в последний раз, потому что сейчас комар отдаем, и а следующий идет Бентли завтра утром. А на сегодня, в принципе, все. Спортзал. В общем, каким то сегодня будем обеспечивать. Вот, ребят, здесь цеплял, видите, все разбило мне карданом этим или чем там. Короче, ходовой. Вон, чувак, пришел, забрал комара, а я сейчас максимально вверх поднимаю эту рампу и загоняем, загоняем Бентли. хочу вам продемонстрировать просто, какое количество спортзалов. Вот, смотрите, у меня до следующей разгрузки, где у меня утром будет она, 40 минут ехать, 37. И смотрите, я просто вбил планета планету фитнес. Смотрите, сколько по пути. Раз! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Короче, офигеть какое количество Сейчас какой-нибудь выберу по середочке Наверное, вот этот И поедем туда заниматься спортом 28 минут, отлично Ребята, всем привет, доброе утро В общем, я сейчас забираю вот такой, кстати, автомобиль Вранглер на аукционе. Сегодня с утра пораньше я дал Бентли Бонтяга, и сейчас я беру ему на замену джипчик тоже и повезу его уже в Калифорнию, ближе к Сакраменто, куда-то туда, чтобы порожником не гонять. В общем, возьму тачку. Так, какого она цвета? Грей. Вот она, нашлась. Ух ты, так она еще и на механике. Классно, настоящий джип. Чуваки увидели у меня на драйвер-лайсенсе на правах Флориды, говорит, о, чувак, ты из Флориды? Я говорю, да, ничего себе, то есть для них это вообще, я говорю, удивительно так. Привыкли в одном штате, в одном городе сидеть, я говорю, ну да, оттуда. И сколько ты ехал? Я говорю, ну 3-4 дня. 3-4 дня, вау, нифига себе, как долго, говорят. Ребята, вот уже гора заканчивается, калифорнийские горы начались после Лос-Анджелеса в сторону Сакраменто. Все траки еле-еле-еле едут, не могут забраться, но ну, я, соответственно, вместе с ними вынужден здесь стоять, греюсь в горку. В общем, как раз приеду в Сакраменто и двигатель сдохнет, я думаю. Но ничего страшного, я хочу вам сказать, что я... Вы же часто пишите, тебе надо время траку уделить. Тебе не нужно отдыхать много. Ребята, я могу себе позволить и трак починить, и отдыхать. Я вот взял билет уже на послезавтра. Вот такой список составил ремонтнику. Ремонтник должен заниматься траком, а я должен, ребят, я ж говорил вам уже, я рожден для отдыха, поэтому я должен отдыхать, ремонтник ремонтировать. В общем, из 15 пунктов собрал. Бампер переварить надо, помните, только и мексиканец, который мне делал, красил трак, наварил там, блин. И что, переделаю, сделаю все. Ну, короче, красоту на виду. Политвижок переберу, все сделаю. И я как вернусь, так заберу и поеду дальше. Такой план, ребята. Пока едем в горку, не спеша продолжаем забираться. Так, ребята, доставил вранглер. Сегодня утром взял, вечером доставил. 400 баксов в карман положил. Сейчас сфоткаем. Пойдем ключ найдем, куда выкинуть. Какой-нибудь дропбакс у них есть, наверное. Все, окей. Тут написано. Тут да, это все. Окей. Видишь? Я еще люблю какой Что это? Окей, Ребята, до Гавайи остался один автомобиль. <laughs> блин, так классно, так они рады, клиенты. Мужчина, ой, блин, так счастлив вообще. Женщина его хлопает. Говорит, молодец, молодец, чувак, ты купил эту тачку. Классно за ними наблюдать. Итак, ребята, отдаем. Последний автомобиль. Или крайний, как пишут комментаторы. Короче, чувак, которому я даю, То ли он какой-то, я не знаю, эмоционально приподнятом настроение находится, то ли он какой-то нарик, я не знаю. Или может это и, и другое, может быть такое. Короче, посмотрите сейчас на него внимательно. Он там здесь прыгает, бегает, как собака какая-то. Знаете, вот так вокруг. а-а-а, радостно что-то говорит. Вон, видите, сзади он прыгает, нет? Вам видно? Блин, это жесть. Сельчаки. сейчас покажем? Я первый раз такое вижу. Что-то валюсь. Nice to meet you, buddy. Nice car, right? Can I get the name, sign? Um, can we take the pictures around first? Yes. Uh, is this yeah, the lady? Okay. Yeah, It looks. Oh, by the way, I'm Anthony. Yujin. Thank you very much, Yujin. Yeah, you're welcome. No problem. Yeah, I'll sign it now. Full name I sign. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, can we, actually, before I finish signing, can you pop the hood real quick? Me, I just want to make sure that the... Yeah. Короче, я не знаю, ребят, но может быть он такой просто человек Какой-то супер-супер активный, супер веселый, вау, возбужденный какой-то Это драйв, это, это, это, это, это, как же стал? my dream car, my dream car, короче, машина мо моего сна, что ли, я не знаю Или мечты моей. ну короче, прям он, вау, радостный такой, спасибо, спасибо, чувак, я очень ценю тебя, спасибо Я, ведь ездить не умею, можешь поставить сюда? К Себе купил машину, ездить не умею Ребята, хвалиться, конечно, не люблю, очень не люблю Ребят, приехал на свою стоянку, где я всегда ставил трак, когда жил в Сакраменто. Спасибо Алексу, за то, что предоставил мне местечко. Нормально я запарковался? По-моему, нормально. Отъезжаю. Отлично, смазка еще осталась. Все, ребята, сейчас отгоняю трак, подушки подниму и все будут ремонтировать. Красота. Сегодня еще вечером увижусь с друзьями местными. Назначил им стрелку. Сегодня вечером в кафешке. Пообщаемся, поделимся какими-то историями из жизни, что произошло за то время, пока меня не было. И, в общем-то, все. Полетели отдыхать. Видите, как много траков сейчас, говорят, в связи с обстановкой в Украине. Хватает, в принципе, мастеров. Толковые ребята приехали, поэтому есть, кто сделает капремонт. Решили сразу делать капремонт, короче. Не э, заниматься ерундой всякие там какие-то там. Не протачивать детальки отдельные. Видите, насколько мой уровень высок. Протачивать детальки. Просто сразу сделать капремонт и больше не мучиться. Может, это будет стоить 10. Ну, 10 -то точно не будет. Там запчасти только на 10. 15-20 тысяч. Сколько бы это ни стоило, мне на нем ездить. Поэтому отдал профессионалам. Сразу все шланги заменим, потому что они у меня из движка шла солярка какие-то там колодцы на форсунках есть вот они пропускали или как-то там Денис не объяснял поэтому все, все шланги так они размякли под воздействием этой солярки будем все менять, промывать, чистить сказал, что займет это где-то неделю может быть больше, у меня в принципе отпуск запланирован, я может быть на месяц потому что я сейчас хочу на Гавайи где-то недельку может чуть больше и потом еще в Майами хочу, тоже у Артема день рождения тоже хотим взять автодом путешествовать. В общем, так легко я еще никогда не путешествовал. Взял ноутбук с собой, взял какие-то вещи, переодеться. И, в принципе, все. Сейчас иду такси, выезжаю в аэропорт и в аэропорту какими-то делами в ноутбуке занимаюсь, вам видео отправляю на монтаж, это в том числе, и вылетаю в лос анджелес Из Лос-Анджелеса сегодня же рейс Гонолол. Я, кстати, еще не бронировал отель, я так всегда делаю в последний момент все так интереснее, ребят, когда все запланировано, все так, знаете, монотонно запрограммировано, не очень мне это интересно, мне интересно все спонтанно, быстро браз, поехал, сегодня придумал идею, завтра ее воплотил, так намного интереснее так что сейчас в отеле вместе с вами выберем какой-нибудь отельчик и сегодня вечером уже будем на Гавайях, какой как смотрите, вот здесь вот совсем недавно, буквально год назад ничего не было сейчас вот, смотрите, огромные билдинги, вроде как, Денис говорил, что здесь, по-моему строит больницу, кажется, госпиталь, наверное, вот этот госпиталь, а вот это, я не знаю, что, какое-то отдельное отделение, может, гостиницу, не знаю, посмотрим. Вот здесь парковка большущая у них будет, уже даже она функционирует, как вы видите. А еще, вы знаете, ребята, вот здесь на станции э, у Дениса, кто мне ремонтирует машину, ну, наверное, не у него, а рядом просто гараж, где работают ребята. И вот один есть мужичок такой, каждый раз, когда я не приеду, он выходит и свой нос везде сует И все начинает спрашивать, а как это, ааа, понятно О, да здесь все плохо И начинает нагнетать, нагнетать негатив И сегодня я подъехал очередной раз, вот сейчас Он выходит, это вообще не его дело, я не к нему приехал Ой, у тебя тут что-то капает Я говорю, да, это капает солярка а откуда? Я говорю, ну из тосола, из бачка расширителя Она туда попадает А, и что ты будешь капремонт делать? Да Серьезно? Ты знаешь, сколько стоит это? Я говорю, знаю А, и что ты будешь делать? Да, буду делать и ушел такой, и блин, он мне прям комментаторов напоминает вот этих, которые мне периодически пишут типа, да ты что, да все плохо все, все невероятно в жизни вообще скучно, грустно и непонятно, как дальше жить ребята, ну вы чего, ну вот как, вот я смотрю на него и понимаю, что он всегда грустный он всегда, всегда на негативе всегда вот ходит, что-то причитает каждому замечание ходит делать ну как так жить, ребята, ну давайте веселиться, давайте радоваться не надо, отклад... откладываем, откидываем мы все можем заработать мы здоровые самые главные люди а остальное все, что решать с деньгами, это вообще не проблема это все можно заработать вот это то, что сейчас происходит, что случилось капремонт, это вообще ерунда ну это просто рабочие моменты их пере... как движ... как... конечно, не как колеса поменять, да? это немножко, немножко на дольше, 800 тысяч миль Денис сказал, что я смогу проехать какую-то гарантию, я так полагаю, он даст но, тем не менее, это все ерунда это рабочие моменты, рабочие процессы мне их нужно периодически решать я не последние деньги отдаю, поэтому все окей. Пока я буду отдыхать, он сделает. Я отдохнувший, приеду с новыми силами, заберу трак, поеду и все. Заработаю бабки. И буду счастлив продолжать свое путешествие. А сейчас я специально не лечу куда-нибудь за границу, куда-нибудь там, я не знаю, куда угодно, да. Потому что я знаю, что это надолго задержится. Надолго. Вон тем временем мой таксист едет. На белый хонде. Нужна маска, но у меня ее нет, поэтому будем распространять ковид. Hello. Good, how are you Good Yeah, airport